Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и Польша. Три причины, по которым вы лишитесь жизни здесь. Так называется это видео, потому что в нем я расскажу вам о трех причинах, по которым вы лишитесь жизни в Польше. Именно в Польше, не по факту своей жизни, а именно вы лишитесь возможности проживать в Польше, потому что вас могут депортировать отсюда, если вы не будете знать некоторых фишек, связанных с трудоустройством в Польше и с оформлением документов здесь. Сегодня я расскажу вам о нескольких, так сказать, фишках, как я уже сказал, о которых знают далеко не все. Я уверен, эта информация для вас будет крайне полезной, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше. Поэтому устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Итак, первая причина, по которой вас могут депортировать из Польши, и вы, соответственно, лишитесь возможности проживать здесь, то есть, по сути, жизни здесь. Эта причина заключается в том, что вы нарушите закон, связанный с картой по быту в Польше. А конкретно, друзья, для тех, кто не в курсе, опять же, хочу вам сказать, что есть такая вещь, как приглашение на работу в Польше, оно же освечение. Я буду называть его приглашением сегодня, чтобы это было для вас более доступно и понятно. В общем, если вы приезжаете в Польшу, вы можете податься на видно жительство в Польше, конечно же, при условии, что вы устраиваете работодателя и работодатель вас. То есть, я говорю сейчас не о людях, которые имеют польские корни, там карту поляка, а о обычных людях, которые не имеют польского происхождения, и таких людей большинство. Так вот, такой человек может приехать в Польшу, отработав какое-то время, то есть испытательный срок, это обычно месяц, он может податься на карту побыта часового в Польше от работодателя, если работодатель, конечно же, этого захочет, а работодатели в большинстве случаев этого хотят, потому что они заинтересованы, чтобы человек работал долго, если этот человек их устраивает соответственно. Ну и для вас, конечно, это большой плюс, потому что карта часового побыту в итоге может привести вас к тому, что вы получите польское гражданство но это уже тема для отдельного видеоролика такие видеоролики уже были на моем канале сегодня я же хочу сказать вам более подробно о самой процедуре получения карты по быту в разных воеводствах польши ждать эту карту придется вам разное количество времени <coughs> сейчас уже она делается быстрее чем раньше но тем не менее быстрее всего пожалуй в Подляском воеводстве то есть в Белостоке здесь же и находится наша фирма по трудоустройству агентство под названием Proxwork если вы заинтересованы только в достойных вакансиях, то проходите вот по этой ссылочке, там вы с ними ознакомитесь. Также по поводу работы в Польше, пишите мне по номерам, телефонов Viber и они уже в нижней части вашего экрана. Будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Сейчас нам требуются два токаря на работы, возможно еще один разнорабочий, ну и электрики. В будущем будут требоваться люди по другим вакансиям, сейчас просто все места заполнены. Возможно, когда вы смотрите это видео, они уже освободились, поэтому пишите, будем вас трудоустраивать. Но если говорить о карте побыта, то, конечно, мы тоже ее делаем всем желающим, помогаем полностью интегрироваться в Польше перетянуть сюда семью, если у вас появится такое желание. Ну и, соответственно, люди часто не понимают, почему мы не можем сделать карту побыту человеку с рабочей визой, когда уже виза подходит к концу. Например, человек работал на кого-то другого работодателя, потом перешел к нам, потому что его там что-то не устроило, где он работал ранее. И, к примеру, виза остается месяц, и такого человека мы не можем подать на карту часового побыту. Объясняю почему. Дело в том, что то самое свечение, то есть приглашение на работу, этот человек уже практически использовал, потому что визу он открывал по нему полугодовую рабочую, то есть по полугодовому приглашению на работу, а данное приглашение можно делать только на полгода в течение года. То есть, если этот срок уже вышел, приглашение на работу, то есть полгода, то, соответственно, коридор будет полгода, когда вы в следующий раз сможете сделать такое приглашение. Чтобы не ждать коридора, приехать опять на работу в Польшу, вы можете сделать воеводское зазволение, и тогда вы сможете открыть по нем годовую визу и приехать сразу, но это уже опять же отдельная тема. Если говорить о том, что вы уже находитесь в Польше по визе, и вы хотите остаться здесь, не выезжая, то есть получить карту по быту... Вам ставят печать в паспорте, да, печать это вам позволяет находиться в Польше, даже когда у вас закончится рабочая виза и работать дальше, но при условии что у вас будет новое сделано свечение под эти печати в паспорте. И, соответственно, если у вас уже пройдет полгода, вы израсходуете этого свечения которое у вас было открыто по визе сделано, то вам мы не сможем сделать новое освещение, то есть приглашение на работу под печати в паспорте, которое вам поставят во время того, как вы будете подавать эти самые документы на карту по быту. Таким образом, вы сможете легально находиться в Польше по этих печатях, пока будете ждать карту, но работать не сможете, потому что срок полугодового освещения уже у вас израсходуется очень важный нюанс и момент, друзья, о котором знают далеко не все, даже не все работники у Жонда, как оказалось, что там в разных сферах работают, так вот я доношу вам эту крайне полезнейшую информацию, и чем она вам поможет, она поможет вам понять процесс трудоустройства и не попасть на удочку недобросовестного работодателя, например, который вас подаст на карту побыту, у вас будут печати в паспорте, и он скажет, что вы можете работать дальше легально без проблем, потому что везде такая информация ходит, но он не сделает вам освещение, так как вы расходуете полугодовое освещение, которое было у вас сделано под визу вашу рабочую. Соответственно, вы будете работать нелегально, сами того не зная, и если придет проверка, то вас, скорее всего, депортируют как минимум на год по Евросоюзу, а работодателю будет просто штраф. То есть у вас будет ситуация гораздо жестче, чем у него, потому что вы как минимум год не сможете въехать и будет запятнана на ваша вообще история въездов в Евросоюз. Ну и, конечно же, если у вас биометрический паспорт и вы хотите податься на карту, то с этим все гораздо проще даже если паспорт подходит к концу, подаем вас на карту побыту, потом сделаем вам под печати в паспорте э, освещение. Даже когда у вас закончится биометрия, таким образом, вы сможете работать, э, потому что у вас освечение, например, приглашение будет сделано под биометрический паспорт, то есть на три месяца. Соответственно, 3 месяца еще останется у вас приглашение даже по его окончанию. И когда мы сделаем это приглашение под подписать в паспорте, еще три месяца спокойно, легально вы сможете находиться в Польше и работать здесь, э, ничего не и потом уже получите карту Потому что в Белостоке она делается, к слову От двух до трех месяцев максимум Обычно через два с половиной месяца Получают уже люди часовый побыт И это вам позволит спокойно выезжать Въезжать с Польши без каких-либо виз И, соответственно, легально пребывать здесь и работать У того работодателя, который вам ее сделал Ну и, конечно же, если у вас остается 4 месяца визы, 5 месяцев Либо полная виза Конечно, тоже вас можно подать без проблем на карту Потому что вы сможете работать по визе и ждать, соответственно, карту по быту, пока у вас еще действует виза. Но если виза подходит к концу, тогда у вас не получится, потому что не сможете здесь легально работать. Я надеюсь, вы взяли это на заметку, если остались вопросы, пишите в комментариях. На самые интересные из них я, конечно же, отвечу, а также пишите мне по номерам, моим, вы знаете, где они находятся, они уже были на вашем экране, также они находятся в описании к этому видео. Ну а мы идем дальше. Итак, друзья. Вторая причина, по которой вы можете лишиться жизни в Польше, заключается в том, что если закончится ваша виза, опять же, по которой вы работали, соответственно, было сделано свечение под нее полугодовое, полугодовая виза заканчивается, и далее вы не сможете работать легально. По биометрическому паспорту. Очень часто у меня это спрашивают люди. Люди, которые, соответственно, не разбираются до конца в этих вопросах и думают, что если у них закончилась полугодовая рабочая виза, они могут работать дальше спокойно по биометрическому паспорту. На самом деле это не так. Дело в том, что, как я и говорил, коридор полгода, если закончилась полугодовая виза, соответственно, полугодовое приглашение. И в течение этого полугодия вы не сможете работать легально по биометрическому паспорту, потому что, соответственно, приглашение вам под него не сделают. Это касается граждан Украины, потому что у них биометрия, граждан также Молдавии и Грузии. Когда проходит полгода после полугодовой визы, только тогда вы можете работать по биометрии, то есть сделать под нее опять же освещение на три месяца, приезжать и работать. Освещение оно же приглашение. Ну а если вы хотите приехать как турист, то без проблем. У вас если закончилась, допустим, полугодовая рабочая виза, вам нужно выехать обязательно, потом можете сразу въехать по биометрическому паспорту, но уже как турист, без возможности легально работать в Польше. Идем дальше. Ну и третья причина, по которой вы можете лишиться жизни в Польше, то есть возможности жить здесь, да, и работать легально, соответственно, заключается в вашем воеводском разрешении на работу. То есть в предыдущих своих роликах я говорил, что теперь можно менять работу без проблем с воеводским разрешением на работу. Было время, когда нельзя было менять работодателя, то есть вас привязывало воеводское разрешение и виза, открытая по нем, к определенному работодателю. Сейчас вы можете менять, но не сразу». Весь нюанс заключается в том, что опять же у вас должен пройти полугодовой коридор, потому что люди подаются в большинстве подавляющих случаев на воеводское разрешение на работу, то есть открывают воеводское разрешение на работу, потом рабочую визу по нем годовую, в большинстве случаев после того, как уже отработают полгода. Если это речь идет о гражданах, таких стран, как Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и так далее, то есть не граждан Украины, Беларуси, России, Армении, Грузии и Молдавии, потому что именно граждане перечисленных шести стран могут делать обычное приглашение на работу полугодовое от работодателя и открывать по нем полугодовую визу, остальные же должны делать сразу только воевусское и открывать годовую визу по нему только на таких условиях и в таком варианте они могут приехать в Польшу и трудоустроиться легально. Но если вы граждан одной из шести стран, то есть Беларуси, России, Украины там или так далее, и вы отработали полугодовую визу, и чтобы не ждать коридор, вы должны приехать соответственно по годовой визе, открытой по воеводскому разрешению на работу, которую вам тоже должен сделать работодатель ну и допустим вариант, как часто бывает вы приезжаете, у работодателя этого что-то поменялось и работа вас уже не устраивает вы хотите поменять работу но поменять вы ее все-таки не сможете пока опять же не пройдет коридор полугодовой от того, как закончится ваше приглашение на работу оно же опять же освещение, еще раз напомню по которому вы открывали полугодовую визу то есть, вы отработали по полугодовой визе и смотрите, когда заканчивается именно приглашение на работу а не сама виза когда закончилось действие вашего освещения оно уже приглашение от этого срока отсчитывайте полгода Да. и когда уже пройдет полгода вы сможете тогда и по воевузскому, если за это время уже откроетесь сделаете воевузское себе, откройте по нему годовую визу. так вот как пройдет полгода только от того как закончится ваше приглашение полугодовое вы сможете сделать новое полугодовое приглашение там либо там, на три месяца без разницы только уже под вашу визу воевузскую, которая на год открывается и поменять тогда работу. Но пока полгода не прошло, вы не сможете сделать, соответственно, приглашение обычное от другого работодателя под воеводскую визу. И не сможете, соответственно, опять же, поменять работу, пока этот коридор не пройдет. И если кто-то вам скажет, что вы можете, опять же, поменяете работу, э, думая, что работаете легально потом, потому что у вас же виза все-таки есть вроде бы, да, э, многие люди просто не вдаются в подробности. Там освещение, приглашение, есть оно, нету, есть виза, да и значит легально. Нет, друзья, если вы будете работать без приглашения, когда поменяете работу по воевускому и вообще без приглашения на работу, то есть без освещения. Каждый раз еще раз напомню, она оно делается отдельно под работодателя, когда вы меняете работу, каждый раз нужно делать новое. Так вот, если вы будете работать без него, то вы, соответственно, будете работать нелегально и вас могут депортировать, если придет проверка. Учтите эти факторы, друзья, три фактора, это очень важные, из-за которых вы, если не будете соблюдать закон и которых вы будете не знать, из-за этого вы вы можете попасть на проблемы и потерять жизнь в Польше, то есть возможность жить и работать здесь легально. Поделитесь ссылками на это видео с друзьями, ставьте лайки, если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, жмите на колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. Также подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт, ссылка в описании. Но а на этом у меня все, с вами был Антон Белюк и канал Work and Life, на связи из Польши, до скорых встреч за границей, друзья!